Тема сегодняшнего ролика ⁇ Дробное питание для похудения. Здравствуйте. Я вас приветствую на канале ⁇ Здоровое питание для похудения ⁇ Итак, ⁇ Дробное питание для похудения ⁇ Открывая каждый раз холодильник, мы спрашиваем себя, чтобы такое съесть, чтобы не поправиться. Но главное тут не что, а как. Достаточно освоить один простой трюк. Ну какой действенный? Дробное питание для похудения ⁇ это оригинальный способ стать странее без чувства голода и резкого изменения образа жизни. Дробное питание для похудения ⁇ настоящая находка для тех, кого отпугивают диеты чувством голода. Суть дробного питания для похудения состоит в том, чтобы принимать пищу чаще и небольшими порциями. Если уменьшить порции хотя бы вдвое и постараться есть 5-6 раз в день, то гормон, вызывающий волчий аппетит, не будет успевать вырабатываться организм перестанет откладывать жир про запас, голод перестанет давать о себе знать, да и психологически вы будете себя чувствовать более спокойнее, точно зная, что через 2-3 часа можно будет поесть. Увеличив количество приемов пищи и уменьшив объем порций, вы худеете, потому что не успеваете проголодаться. Чтобы облегчить переход на дробное питание для похудения, обзаведитесь посудой небольшой вместимости и соблюдайте правила тщательно пережевывать Любую пищу. Это поможет лучше насытиться даже самой скромной порции. Как нужно питаться? и что лучше есть, решившись перейти на дробное питание. Начать лучше с порции. Даже если вы пока не готовы изменить состав рациона, порцию уменьшить надо обязательно. Попробуйте сначала съедать только половину привычной порции, но уже через пару дней количество еды должно быть таким, чтобы помещаться в стакан, в маленькую пиалу или в ладонь, ведь у кого-то порция могла быть размером стазик. Небольшой, но полезный совет. Приобретите лично для себя маленький аккуратный чашки, тарелки, ложки, вилки и через некоторое время вы сами не захотите пользоваться обычной посудой. Завтрак лучше есть углеводистую пищу, но углеводы должны быть сложными – каши из цельных круп, цельнозерновой хлеб, фрукты. В обед и ужин надо есть белковую пищу, не сочетая ее с крахмалами, крупами, макаронами, картофелем. И продукты богатая клетчатка. лучше всего зеленые некрахмалистые овощи, разного вида капуста, огурцы, сладкий перец сельдерей. При дробном питании в перерывах между завтраком, обедом и ужином должны быть дополнительные приемы пищи. Ешьте на перекус натуральный йогурт, мюсли, зерновые хлебцы, салаты из свежих овощей и фруктов. Пейте свежевыжатые соки и компоты из сухофруктов с медом. Ни в коем случае шоколадные батончики, чипсы, бутерброды. В этом случае дробное питание не будет иметь смысла. Иногда можно позволить себе шоколад, лучше горки, а печенье и вафли можно испечь самим, малокалорийные. Натуральные природные жиры также необходимы организму и лучше получать их из растительных продуктов. Это орехи, семечки, авокадо, нерафинированное масло, оливковое, льняное, подсолнечное. Орешки надо покупать не в пакетах, а свежие. И есть понемногу между приемами пищи. Также можно сливочное масло, в день около 30 грамм, причем именно масло, а не маргарин или спред. И конечно нельзя использовать заменители сахара, от них бывает только вред, а вот мед или кисло-сладкое варенье вполне полезны в разумных количествах. Кофе лучше пить реже и натуральный, чай зеленый, красный или травяной. Не забывайте, что наши клетки состоят на 90% из воды, так что пить надо чистую воду около 2 литра в день. У системы дробного питания для похудения много плюсов, но есть и минусы. При дробном питании для похудения не нужно голодать, есть можно часто и поэтому нет опасений, что вы сорветесь. Количество потребляемой пищи будет постепенно уменьшаться. Так как уменьшится аппетит, вы привыкаете есть чаще, но понемногу. Улучшится обмен веществ, он станет быстрее, и это способствует похудению. Вес уходит медленно и постепенно, и потом уже не возвращается. Люди, придерживающиеся дробного питания, лучше засыпают и спокойнее спят, и просыпаются тоже легче, ведь их организму не нужно тратить ночью силы на переваривание пищи. Минус дробного питания для похудения в том, что людям, которые работают, очень трудно соблюдать такой режим Питания. При дробном питании можно избавиться от 1 до 2 килограмм в неделю. Применять такую диету можно сколько угодно. Она даже может использоваться как постоянная система питания. Тем более, что диета дробного питания практически не имеет противопоказания. На этом у меня все. Если вам понравились мои советы, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если не подписались. Делитесь с друзьями и худейте на здоровье.